Эстер. История свиток. Это случилось в дни персидского царя Хашвироша в Шушане столице. В 365 году до нашей эры он устроил пир для всего народа. Царица Вашти также устроила пир для женщин. Во время пира царь поздорил с Вашти и, казнив гордую царицу, решил выбрать новую. Для этого царь повелел собрать тысячи красивых женщин. Среди прочих во дворец была насильно взята Эстер, племянница Мордыхая, главы еврейской общины. Ее первое имя было Адаса, и происходила она из рода первого израильского царя Шауля. Мордыхай строго наказал ей не говорить во дворце царя о своем происхождении. Девица понравилась стражу женщин. Он поторопился принести ей косметику и отборные блюда, прислал семь достойных служанок из дворца и поместил ее и служанок в лучшие комнаты гарема. Когда подошел черед Эстер войти к царю, не просила она для себя ничего, кроме того, что советовал ей царский евнух. И полюбил царь Эстер больше всех женщин, и она нашла милость и благоволение перед ним больше всех девиц. Он возложил царскую корону на ее голову и воцарил вместо вошти. В это время Аман, потомок Амалека, стал главным министром царя. Все сановники должны были кланяться ему, но Мордыхай отказался склоняться перед идолопоклонником. Под местку Аман кидал жребий, пур, и стал готовить уничтожение еврейского народа. Была уже даже выбрана конкретная дата – день 13 числа 12 месяца, месяца Адара, и подготовлено дерево, на котором Аман мечтал повесить Мордыхая. Узнав об этом, Мордыхай потребовал от Эстер, чтобы она заступилась перед царем за свой народ. По просьбе Эстер все евреи Шушана постились вместе с ней в течение трех дней – и поддержали ее своей молитвой. Эстер явилась к царю без приглашения, что грозило ей смертью. Но когда заметил царь Эстер, стоящего во дворе, она нашла милость в его глазах, и царь простер к Эстер золотой скипетр, бывший в его руке. Эстер подошла и коснулась конца скипетра. Она попросила его посетить приготовленный ею пир. Вместе с царем на пир был приглашен Иоман. И еще один пир устроила Эстер. На Перу Эстер призналась Хашверошу, что она еврейка, племянница Мордыхая, и ее народу угрожает гибель. Она обвинила Амана. Царь разгневался и вышел из комнаты. Аман же припал к ее ногам, умоляя о пощаде. В этот момент Ахашверош вернулся в покое и, увидев такую картину, приказал повесить Амана на том самом дереве, которое тот приготовил для Мордыхая. В тот же день царь назначил Мордыхая своим первым министром вместо Амана. А город Шушан веселился и ликовал. У евреев были радости, веселье, пир и праздник. По стране был разослан новый указ, дававший евреям право защищаться с оружием в руках и уничтожить тех, кто попытается на них напасть. Все перевернулось, и евреи одолели своих ненавистников. Евреи, что в царских провинциях, собрались и постояли за себя 13 числа месяца Адара. А евреи Шушана – также и в 14-й день месяца Адара. Горе обратилось в радость, а траур в праздник. Евреи должны соблюдать 14-е и 15-е Адара как дни пирования и радости, посылание блюд своим ближним и подарков беднякам. В тяжелые времена еврейская девушка исполнила невероятную миссию. Книга, описывающая эти события, названа ее именем – Свиток Эстер, Магелат Эстер. И она главная героиня событий праздника Пурим.